Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит вас, и пусть Дух Святой придет и откроет ваше понимание, чтобы все вы могли знать Его волю для ваших жизней. Вы знаете, когда мы открываем этот текст в 8 главе Евангелия от Иоанна, Иисус говорит иудеям тем, которые в Него верили. И, конечно, тем, кто не верили, они слышали, что Он говорил. Но интересно, что привлекает наше внимание, как и об этом мы говорили. Например, Мария, Дева Мария стала слугой, как раба. Она себя назвала Господа Иисуса Христа. Она предоставила свое тело для того, чтобы быть той, кто родит сына, сына Божьего. Иисус говорит об отношениях между собой и Отцом говорит следующее Иисус сказал когда вознесете сына человеческого когда он будет распят тогда узнайте что это я узнайте что это я Почему? Потому что они увидят, что пророчество исполнится в жизни Иисуса. Узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя. Смотрите, вот Господь, который пришел нас спасти. Он слуга, он первый слуга. И что ничего не делаю от себя. Ничего не делаю. Ничего не делаю от себя. Это Иисус сказал. Он себя как слугу заявил. Но как научил меня Отец Мой, так и говорю. Вы видите, если сам Божий Сын, себя смирил под волю Небесного Отца. Естественно, кто имеет разум и хоть немного думает, и имеет богобоязненность, и желает исполнять то, что угождает воле Отца. Тогда... Господь, он продолжает говорить, «Пославший меня есть со мною. Отец со мной. Не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно». Вы можете замечать, вы можете видеть и понимать, насколько важно, это слово, значение этих слов. Посмотрите, как Иисус говорит, ничего не делаю от себя. Ничего не делаю от себя. Он ничего не делает от себя. Он делает от себя. Но Он говорил, как Отец научил, так и говорю. И это Слово, оно учит меня, нас всех, каким образом должно быть наше поведение по отношению к Богу. Потому что если наше поведение по отношению к Богу – это богобоязненность, это уважение, это признательность, если Он Господин, а мы слуги, тогда мы будем делать именно то, что Он от нас ожидает. И как Иисус дальше говорит, «Пославший Меня есть со Мною». То есть, тот, кто отправил нас, Он с нами. Тот, кто отправил вас, призвал, Он с вами, это Господь Иисус. Отец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 Другими словами, если вы будете пребывать в послушании моему Слову, то вы истинно мои ученики. Вы истинно мои ученики. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. То, о чем мы вчера говорили. Тогда сколько людей, к сожалению, наполнены библейскими знаниями, теологическими знаниями. Они знают ä, Библию от корки до корки. Но, к сожалению, эти люди знают Слово, но они не освобождены. Не освобождены. Не освобождены от депрессии, от беспокойства от тщеславия, не освобождены от самих себя, от своих ошибок, от своих страхов, мнений, не освобождены от духа греха, который живет внутри них, но они знают Слово Божие. Многие знают это Слово, но они не освобождены. Почему? Потому что это Слово всего лишь знание для них. Но Слово, оно не впитывается, оно не исполняется. И Иисус сказал Если... Он сказал, «Если вы прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Но почему мы являемся Его учениками? Вы знаете, многие думают, только из-за того, что они знают слово «достаточно» уже этого хватит. Это как э, вчера в одном из комментариев девушка написала примерно следующее. «А почему до сих пор не могу получить Духа Святого? Столько людей вокруг меня совершают грехи, и это делают, и так делают» получают Духа Святого, а я никак. Другими словами, посмотрите, она думает, что Бог, Он несправедливый, потому что Дух Святой – это Бог. Она думает, что Иисус несправедлив, не дает ей Духа Святого. Но она забыла, что только из-за того, что она наблюдает за жизнями других людей, она продолжает жить... В этой тюрьме духовной она связана этими духами. Почему? Потому что смотрит на свою жизнь и сравнивает себя с другими людьми. И тогда ты не пойдешь вперед. Тебе нужно смотреть на свою жизнь. Нам нужно смотреть на наши жизни в соответствии со Словом Божьим. Это зеркало для нас, чтобы мы понимали, какая вера, какой тип веры у нас. Представьте, ты живешь, и чем-то ты раздражен, и смотришь на других, которые что-то делают. Нет. Это как пример. Если ты тонешь, тебе нужно себя спасать, а не искать других, которые тонут. Хвататься за них, пытаться им помогать как-то. Нет, потому что если ты тонешь сам и будешь смотреть за другими, кто тонет. Что произойдет? Как ты думаешь? Ты утонешь и все. Тогда давайте я вам дам один совет. Совет, который для тех, кто смотрит постоянно за другими людьми, там, особенно в соцсетях, пытается там кого-то копировать, читать фотографии. Вы знаете, я никогда не смотрел на мою жизнь, на мою веру. Моя вера – это моя жизнь. Я никогда бы не смог идти вперед, если бы наблюдал за теми, кто вокруг меня находится. Я бы не смог дойти до этого момента. Потому что я бы упал, как и они упали. Я хранил свою жизнь, я защищал Мое спасение, и я стараюсь передавать людям то, что Бог мне дал, то, что Бог мне дает. Потому что, если вы если я буду смотреть на плохие примеры вокруг себя, я тоже стану плохим примером. Зачем мне на них смотреть? Что меня в них должно привлекать? Ничего. Они тонут. Понимаете? И я должен смотреть на мою жизнь через Слово Божье, через моего Господа Иисуса Христа. Если мой Господь, как Он сказал, представьте, Господь сказал, «Ничего не делаю от Себя, и пославший Меня и Ей со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Другими словами, Иисус, Он фокусировался только на Отце. Да, он помогал, он учил, исцелял, говорил, но по отношению к самому себе он хранил вот это послушание, угождал отцу, а не другим людям. Тогда множество людей, к сожалению, они потеряны и теряют спасение, теряют свою душу из-за того, что они всегда смотрят на плохие примеры других людей. Вам нужно смотреть на хорошие примеры, на библейские примеры. Я должен копировать героев веры, а особенно нашего Господа Иисуса Христа. Понимаете, мои друзья? Думайте об этом. Размышляйте о вашей жизни. Оцените ее. Не дайте, чтобы... Ваша жизнь, не допускайте, чтобы плохие примеры на вас повлияли. Даже если это хорошее, слава Богу. Но вам необходимо смотреть на вашу жизнь, свою жизнь анализировать, смотреть, кем вы себя считаете по отношению к Господу Иисуса Христа. Потому что Он говорил: когда вы снесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я. Потому что пророчество обо мне говорит. И что ничего не делаю от себя. Ничего от себя не делаю. Он не исполнял его волю. Это была воля Отца здесь на земле. Это то, что все мы должны исполнять. Хранить спасение нашей души. Пусть Бог вас благословит. Пусть Бог вас благословит. Бог благословит вас во имя Господа Иисуса Христа. Откроет ваше понимание, разум ваш. Осветит ваше понимание, понимание того, что однажды вы были ослеплены Богом этого мира. Пусть Господь освободит вас, от этой слепоты вы будете свободны для того, чтобы вы могли жить жизнью, которая отражает жизнь истинного Божьего Сына или Дочери. Такой пример должен быть этим примером для всех в этом мире. Пусть Бог благословит вас всех во имя Иисуса Христа. Аминь.